Мгновенной скоростью называют скорость тела в данный момент или в данной точке траектории. Предположим, что бегун совершает неравномерное прямолинейное движение. Определим скорость движения его в точке О траектории, выделим на траектории участок АВ, внутри которого находится точка О. Перемещение на этом участке спортсмен совершил за определенное время. Средняя скорость движения на этом участке равна отношению перемещения бегуна ко времени, за которое он пробежал этот участок. Уменьшим перемещение бегуна. Тогда средняя скорость тела за это время равна отношению данного перемещения бегуна ко времени, за которое он пробежал этот участок. Будем и дальше уменьшать время движения тела и, соответственно, его перемещение. В конце концов перемещение и время станут такими маленькими, что прибор, например спидометр в машине, перестанет фиксировать изменение скорости, и движение за этот малый участок времени можно будет считать равномерным. Средняя скорость на этом участке и есть мгновенная скорость тела в точке О. Таким образом, мгновенная скорость векторная физическая величина, равная отношению малого перемещения